Приветствую из Красноярска, меня зовут Елена Туманова и сегодня я хочу поделиться с вами радостной новостью. Совсем недавно я стала партнером и учеником благотворительной Академии Успех Вместе и уже начала зарабатывать в этой компании. Несколько дней назад Академия Успех Вместе провела для своих партнеров... Однодневную акцию. И э, за время акции я заработала 227 долларов. Это больше 15 тысяч рублей. За один день это просто здорово! Если вы еще не зарабатываете в интернете, но хотели бы присоединиться к надежной компании, которая бы соответствовала вашим моральным принципам, я рекомендую Академию Успехов вместе. Нас обучают самые лучшие бизнес-тренера. Каждый партнер, каждый ученик нашей академии, выполняя четкие инструкции, полученные на обучении, начинают зарабатывать очень и очень быстро. Итак, друзья, я рекомендую «Благотворительная академия. Успех вместе».